Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Эдуард Бергов, и время интервью. Любовь — это свобода. Быть рядом с тем, кто принимает тебя таким, каков ты есть. Любить за что-то — это слишком просто, а вы попробуйте полюбить за все. Даже одна ниточка может удержать вас вместе — если перестать перетягивать канат в свою сторону. Так сказал Генрих Ман. Друзья, говорить о любви, отношениях, недопонимании можно бесконечно. Сегодня эту тему раскроет нам эксперт в области счастливых семейных отношений, автор книги «Как создать взаимопонимание в семье» Ирина Соловей. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте, Эдуард! Ирин, вы молоды, обаятельны. Красивый. По сути, у вас еще вся жизнь впереди. Каким опытом вы будете делиться? Опытом семейных отношений. Это моя любимая тема на протяжении нескольких лет. Как создать гармоничные отношения, как... Опытом, как построить уважение, опытом, как все-таки научиться жить, уважая, а действительно не перетягивая одеяло на себя, жить в удовольствии без стресса, получать удовольствие от жизни и от своей половинки. Угу. Ирин, вы из многодетной семьи можете про себя сказать, что были любимым ребенком? Ну, мне кажется, что мне так, так сложилось узнать от многих людей, опрашивая, что всем нам кажется, что нас недолюбили, uh -huh. всем так кажется, несмотря на то, что родители в силу своих возможностей Пытались любить нас, как могли, но практически 90% людей думают, что его любили меньше всего. И угу. я попала под эту категорию, я доказывала маме долгие годы, рассказывала, что ты меня вообще не любишь, что ты меня любишь меньше всех. Всем больше всего досталось, я родилась в кризис, и мне ничего не досталось. Ну вот угу. такая у меня история была. Uh, Ирина, а как получилось в вашей истории жизни, да, что свою семью вы получается, создали в 16 лет? Uh, uh, uh, не совсем. Uh, uh, это были мои первые отношения в 16 лет, uh, когда uh -huh. я ушла от мамы, uh, от семьи. От своих братьев, сестер, создала отношения со своим мужем на тот момент. И mm -hmm. там у нас родился ребенок. Сыну сегодня уже 19 лет. С mm -hmm. мужем я прожила 8 лет. У нас отношения не сложились. И mm -hmm. мы через восемь лет мы расстались. А вот как оно, скажем, в 16 лет родить ребенка, да если вы еще сами, сами ребенок? Uh, Но ну мне, мне не казалось, что я ребенок, я была очень взрослым человеком на тот момент, мне казалось, я очень взрослая, и я помню, как сейчас uh, мама меня спросила, мама мне сказала, uh, Ира, ну еще могла бы гулять, uh -huh. я говорю, чем гулять, я уже взрослый человек, и я могу спокойно быть мамой в этом возрасте. Мне казалось, что я очень взрослая. Сейчас я понимаю, что я все сделаю, все сделаю для своей дочери по возможности, чтобы ей не казалось в ее 16 лет, что она очень взрослая. Я все стараюсь делать и буду делать, чтобы она и в 15, и в 16, и в 20 лет ей ну вот комфортно было жить с мамой, ей хотелось жить со мной, чтобы она не бежала куда-то поскорее в другой город учиться или же в какие-то отношения в крайности вдавалась. Вот сегодня я над этим работаю. Угу. А, Ирин, а вот если взять первые ваши взаимоотношения, то есть какими они были? А, первые взаимоотношения, они были там было все. А, вначале было Нормально, mm -hmm. <свят> а, то дальше а, было не так, как хотелось бы. А, начались mm -hmm. очень быстро разногласия, а, быстро начались претензии, а, быстро начались недовольства друг к другу, каждый а, друг друга переучивал под свои шаблоны, стандарты. А, я бы сказала так, каждый человек, каждый из нас пытался вот сказано что когда женщина рожает она вспоминает все свои травмы и когда выходит замуж вспоминает тоже все свои травмы так же его mm -hmm. происходит и мы так вот друг видно вспомнили друг друга какие-то я свои он свои у него тоже в семье было не сладко не так как он хотел бы и мы друг друга вот переделывали подстраивали под свои шаблоны что привело ну, к полному такому к полному краху отношений, да, и мы, когда расстались, мы а, длительное время даже не общались. Сегодня я понимаю, что а, сегодня я, конечно, доношу уже, помогаю женщинам, а, помогаю женщинам все-таки... Если даже расставаться, то отпускать все-таки те более обиды и растить ребенка, прививая ему любовь к, например, бывшему папе, коль уж так произошло. Ну а тогда, конечно, я многого не знала, и мы расстались через некоторое время, не общались тоже некоторое время. Как вы считаете, 8 лет вот этого, не знаю, если это можно назвать браком, это много или мало? Но на самом деле, время так летит. Но тогда мне, не, мне тогда не верилось, что это было аж целых восемь лет, и они так пролетели. Но на самом деле, много или мало. Но, наверное, я считаю, это очень много. Если, если все-таки отношения не складываются, то то все-таки, если не получается у женщины э, поменять эти отношения, нет желания, нет понимания, нет навыков, то, конечно, ну, тянуть, э, издеваться в первую очередь над собой, над ребенком, который видит неблагополучное отношения, то это очень много, это очень много. А как ребенок переживал это вот ваше расставание? но в силу того, что я понимаю, так как у меня был сын, Uh -huh. то ну, вот у мужчин видно в крови, да, вот эта способность как-то и поддержать, и где-то, где нужно смолчать. Но мне казалось, он очень терпеливо переживал, но я уверена, что ну, это мимо не прошло, что он внутри переживал, просто где-то поддерживал, не старался что-то не говорить, не напоминать, не спрашивать. В первое время он мне говорил, что ну, он показывал не неосправность, особо свое желание, да, с папой общаться, но ну, а потом я предполагаю, что он хотел бы, но просто молчал. Я уверена, конечно, что для детей это бесследно не проходит в любом случае. Ну, смотрите, вот после разрыва, да, этих отношений, вы чуть ли не сбежали из родного города, да, в Донецк, в миллионник, вот как найти себя, да, то есть как начать свою жизнь с нуля в другом городе, где ты никого не знаешь, как там обустроиться, как это было? Uh -huh. uh, да, так и было, что что у меня, что я сбежала, действительно я сбежала, uh, просто потому что я видела единственный выход в моей ситуации, он был действительно единственный на тот момент, uh, и в какой-то степени это... Когда ты видишь единственный выход, и больше нет никаких других, то решение ну, где-то проще принимать, потому что, ну, потому что ну, нет возможности пойти в какую-то другую дверь. И я переехала в город, я тогда, помню, позвонила подружке. Меня подружка приютила на недельку, пока я не сняла квартиру с, с девочками. У нас было пять в комнате. Но вот это принятие решения, как, вот как, я считаю, что нами движет вот именно, знаете, такое принятие решений, когда оно происходит именно внутри, то то я не скажу, что легко, но в то же время и не трудно это сделать. То есть, когда приходит какая-то последняя капля чего-то, любая в жизни, ты когда принимаешь решение, то тебе помогает и вселенная, и вот все, все какие-то двери, все двери открываются. Ты идешь вперед, ты создаешь движение, у тебя все происходит так, как ты хочешь. Да, было непросто, но было огромное. Чего что... вы начинали? С а? чего вы начинали? А, в смысле? Вот вы приехали, перебрались, то есть с местом решили, куда пойти, на работу, что вас никто не знает, опять-таки. Да, да, а, так и начиналось. Это понятно, да, то есть мужчина пойдет на стройку, да, то есть а вот что делать женщине? То есть где-то в то время был ребенок. Ребенок тогда остался у мамы на какое-то время, потому что у меня не было денег даже на отдельную квартиру платить не было, на покушать у меня даже не было денег. Я понимала, что мама хоть какую-то тарелку даст покушать ребенку моему. Поэтому, поэтому был выход жить с кем-то в комнате. Это очень помогло, потому что мы друг другу едой делились, когда у кого-то не было. Работу сразу нашли? А? работу сразу нашли? Э, нет, не сразу. Мне вот как-то, я не знаю, или повезло, или не повезло, я только нашла работу, и э, я должна была на следующий день выходить на стажировку, и мне забрали с аппендицитом. И, uh -huh. в общем, был тоже месяц вот такой реабилитации, и действительно как-то, я не знаю, почему так, ну, вот я уволилась, я работала в Славянске филиале Донецком, я переехала в Донецк, мне предложили остаться. Я сказала, нет, uh -huh. мне зарплата маленькая не подходит. Через три дня у меня аппендицит, я потом думала, ну почему же? Ну не так бы хоть больничный был, хоть какая-то была зарплата, а так вот так вот. А, ну, видно, какая-то ирония судьбы была. Не сразу нашла, больничный месяц прошел, потом стала искать и… Сначала на одной работе попробовала, не совсем получилось, потому что там нужны были математические знания. А потом где-то вот постоянную, где-то через четыре месяца, ну, с учетом больничного плюс стажировка на одной работе, я потом наше другое постоянное место, mm -hmm. нормально через четыре месяца. И что произошло на работе? Что произошло на работе? Я работала, я тогда была офис-менеджером, работала, и где-то через полгода на своей работе я познакомилась с мужем своим, и потом перешла уже со временем на другую работу в их компанию, Туда взяли уже директором агентства недвижимости. Ну, долго, конечно, он не был моим мужем, мы просто дружили, узнавали долго друг друга. Ну, вот так. Он сразу подошел под ваши все стандарты, то есть комплекция та, цветы дарил каждый день. Как это было? Нет. Под стандарты я вообще на тот момент времени я вообще никого не искала, мне хотелось отдохнуть, я вообще думала, что, боже, мне надо лет пять точно, чтобы просто насладиться этой свободой, mm -hmm. поэтому не подстраивала под стандарты тоже как-то так уж вышло, прям он не сразу дарил цветы, мы просто дружили, он постепенно что-то узнавал обо мне, просто узнавал обо мне с, тоже с целью, ему было интересно как-то по чуть-чуть, а что я, откуда, где я, где я учусь, там сколько в семье, ну вот постепенно мы дружили, и со временем он начал проявлять знаки внимания, начал меня удивлять. Он начал забирать моего ребенка, от мамы привозить в Донецк. Я была безумно этому рада. Начал приятные такие вещи делать, ну, как для женщины важно очень, чтобы ее ребенка любили, чтобы начал путевки в ребенку покупать. Ну, в общем, он... И, он тоже, и мы просто дружили, на самом деле, в тот период времени. Mm. Uh, но он, видимо, понимал, что нужно женщине, чтобы завоевать ее сердце. Mm. Uh, ну и завоевал через полгода нашего знакомства, вот таких его стараний. все-таки я поняла, что uh, на тот момент мне казалось, что это идеальный мужчина для меня. Но так было недолго, пока мы не стали вместе жить. Mm. Вот чаще всего действительно бывает, что вторые отношения, да, вот как, вернее, во вторых отношениях, вот как под копирку начинается все, как и в первых. А у вас также было или все-таки вы уже сделали для себя какие-то выводы? Наверное, вот вы правы. Наверное, было под копирку. Когда мы стали вместе жить, действительно началось что-то такое непонятное, что через три месяца уже совместной жизни я была очень разочарована в отношениях, я плакала, я... Говорила, вот опять я ошиблась, опять я ошиблась, вот, но вот все-таки, ну был же идеальный, вот как так можно, вот быть одним вначале, а потом стал другим, вот хитрец типа того, mm -hmm. вот как мы можем женщины выражаться, обижаться на мужчин, действительно, нам кажется, что, что в этом есть подвох, что мужчина вначале один, а когда уже мы живем, он как бы становится с собой. Но на самом деле это не так, но вот мы так думаем все. В принципе, и женщины так думают, и мужчины так думают. Просто по неким причинам мы не знаем, как нам нужно по-другому, что же, что же нас заставляет вот жить по каким-то шаблонам, вот этим, которые нас приводят к постоянным стрессам, недовольствам, претензиям. И... Об этом я уже больше, конечно, пишу в своей книге и рассказываю в своем курсе, что же все-таки нам мешает создать гармоничные отношения. И когда я поняла, вот мы за год с мужем, мы очень много раз ругались, я поняла, что я точно не буду с этим человеком. Я сказала, все, я так точно не хочу, угу. а, я не буду так жить, я достойна лучшего. А, Развод 9 да, да, я уходила несколько раз, и в какой-то момент, в какой-то момент, я помню, позвонила моя подруга мне, и она спросила, за что вы поругались, uh -huh. я стала вспоминать эту ссору, я стала вспоминать, вспоминать, вспоминать, и я понимаю, что я ее по кусочкам собираю, я не могу вспомнить, за что я поругалась. И мне вот так стало обидно, что я ссорю со своим человеком, но на, настолько мелкие ссоры. Вот мы, женщины, вот часто говорим, что я измену мужу не прощу, и я э, рукоприкладство мужчине не прощу. Но по статистике доказано, что именно разводы, вот, когда так вот, люди ну, дольше даже живут и как бы соглашаются, то разводы ежедневные... Из-за того, что просто ссоры по мелочам. Вот семьи рушатся mm -hmm. просто потому, что ссоры по мелочам. Вот я это называю историей двух замечательных людей, как вот мой папа и моя мама они замечательные люди по отдельности, но они вместе не смогли жить, и они развелись. Моя мама мудрая женщина, когда родила пятого ребенка, <laughs> она решила, что она не может найти с мужем общий язык и нужно расходиться. И они развелись, когда мне было три года. Для меня, конечно, это бесследно не прошло, для меня это была большая травма. И во взрослой жизни я прорабатывала эту травму, потому что я очень любила папу, он очень любил меня. И ну, мне казалось, что он единственный, кто любит меня. И и, поэтому... а вот, когда люди, допустим, разводятся спустя там, 30 лет брака, да? то есть вот, особенно сейчас там, в mm -hmm. шоу-бизнесе, это, видимо, модно стало, да? А, а какие, на ваш взгляд, причины вот там могут крыться, то есть вот, исходя из вашего опыта? Ну, я в шоу-бизнесе не была. У меня в этом опыта еще нет. Еще нет, да. Но мне кажется, что причины одни на самом деле. Причины одни – это просто когда мы, когда… У нас в голове сидит модель, что уважение – это тогда, когда он мне уступает или mm -hmm. она мне уступает. Вот mm -hmm. у нас э, такое понимание у каждого человека сидит, что раз ты сейчас меня не услышал, сделал не по моему, мне что-то э, ну, со мной не согласился, значит ты меня не уважаешь, и я на тебя обижаюсь, я с тобой ругаюсь. Mm -hmm. а, и в этом причина, что здесь скрыто то, что если я требую, чтобы ты меня уважал, а, то есть, следовательно, я не уважаю твои интересы. А, вот понимаете, да, о чем я, что да, я понятно. требую, чтобы муж меня уважал, я на него обижаюсь, что он меня не уважает, но я забываю про то, что когда он меня не уважает, он всего-навсего выполняет свои потребности, у него они свои, у меня они свои, и когда я его заставляю делать, по-моему, ну, значит, да. я не уважаю его, и в этом именно основная лежит проблема, когда мы требуем, чтобы нас уважали, при этом, мы не понимаем, что в этот момент я его уже не уважаю, потому что он э, не думает о себе в этот момент, потому что он подстраивается под меня. И это угу. не есть хорошо, когда люди живут и пытаются друг друга, друг под друга подстраиваться. Угу. А вот, э, Ирина, а в какой момент, соответственно, вы понимаете, что над этими отношениями нужно работать, да, чтобы их сохранить? То есть когда вы, для вас приходит эта ценность? Угу. В какой момент, да? Uh -huh. а, ну вот, а в моем случае, да, в моем случае произошло, когда я поняла, что я хочу работать над отношениями, когда я прокрутила пленку назад, я вспомнила, каким мой мужчина был в начале отношений. Я вспомнила, что были много важных качеств для меня, как для женщины, которые у него были. Следовательно, я для себя определила, если он был такой, значит, он и сейчас является таким. Просто что-то сейчас произошло у нас, что мы перестали друг друга поднимать. Но раз он был вначале, чем-то меня взял, я для себя отметила важные моменты, что для меня важно и ценно, и я поняла, что, что стоит работать над этими отношениями. Поэтому какой момент, я так скажу, если женщина, если женщина просто ссорится с мужчиной живет, ссорится, но при этом она понимает, что она хочет сердцем чувствует, что она хочет быть с ним. В целом он хороший. Ну вот мы так ощущаем, да, мы думаем, ну он хороший, но вот мне надоело за что-то, вот и зато он мне не понимает, и зато, но вот он в том и в том хороший, он меня как бы устраивает, но я вот продолжаю с ним ссориться, или он продолжает со мной ссориться. Вот mm -hmm. если есть это чувство в сердце, что он хороший, но просто... Просто что-то я не могу найти, какой-то общий язык. Как же его найти, подскажите? Здесь можно и нужно работать, и получится у человека работать. А ваш муж вам в этом помогал? Нет. Мой муж до сих пор мне не помогает в этом. Интересно, да, да, он мне не помогал, он у меня, он у меня такой человек он другой, он, он не читает книги по развитию, он, ему это не интересно, поэтому читаю я, и я, как говорится, делаю ему форы, да, как говорится, я понимаю, что он в этом не развивается, и я не требую от него этого, но ну, я не могу от него требовать э, насильно, только если, только своим примером я могу э, ему показать пример, но пока я э, что-то не, не доделываю, что он еще вот не взял тот пример, чтобы он начал читать такие книги, поэтому я считаю в отношениях каждый 100% ответственен за свои отношения, вот каждый из нас, женщина на 100%, мужчина на 100%, делить этот процент ни в коем случае нельзя. Как только мы делим этот процент, так было у меня в первых отношениях, и так у меня было в начале, в начале вторых отношений, когда я была уверена, что ну что вот оба должны работать вот оба должны работать над отношениями и вот этот шаблон он мне тоже мешал строить отношения очень сильно мешал. Когда я осознала, что все таки что я могу сама изменить свои отношения сделать такими как хочу я, я стала mm -hmm. находить действительно их и находить причины, почему так вообще происходит? Mm -hmm. И когда ты понимаешь причины, почему мы ссоримся, это уже 80% успеха. Когда мы понимаем, почему, мы решаем эти проблемы, мы перестаем, мы перестаем допускать просто вот этот наш старый опыт, который просто был привит нам где-то с генетикой где-то с воспитанием. Я почему говорю, сейчас я не только в книгах прочла с генетикой, я сейчас по своему ребенку, пятилетней дочери, я удивляюсь, я вижу, как работает генетика. Вот я вижу то, что у нас все в семье нет, а она подрастает только начиная, когда начинала только разговаривать, она говорила такие вещи, что я просто обалдевала. И я раньше бы подумала, что это, ну вот, что-то она услышала, да, в семье, то сейчас я понимаю, что у нас такой модели нет, когда она что-то там только начинала говорить, и уже вот с претензией какие-то просьбы у нее были. И это просто генетически идет, ну, переходит к человеку, а мы уже потом или поддерживаем как родители, не зная, как же исправить это, или же вот я как мама своему ребенку, я помогаю ей э, переформулировать э, предложение. ну вот как пример сейчас приведу, когда э, моя дочь допивала компотик с бутылочки, она только начинала говорить, и она мне говорит такую фразу. «Ты что, не видишь, у меня компотик закончился? Принеси мне быстрее, быстро!» И для меня это было просто такое удивление. Я ей говорю, Иричка, ты, наверное, хотела сказать, принеси мне, пожалуйста, компотик. Она говорит, да, мамочка, принеси мне, пожалуйста, компотик. А то есть у нее это в генах уже заложено, это претензия. И я ей, как мама, показываю новую модель поведения, к которой она будет расти и привыкать. И вот так это происходит, так это работает. Ирин, ну, вы это знаете, опять-таки, благодаря вашим знаниям, благодаря вашему образованию, да? А вот э, образование. Да, а вот Такого чаще того, э, заранее, да, люди, ну вот они, даже сейчас те, кто смотрит наше интервью, они скажут: не, ну легко вот Ирине говорить, вот это надо, допустим, к ней на консультацию прийти, денег заплатить, а у меня денег нет. Вот, вот как быть? Да, я понимаю. У меня, у меня была такая история замечательная. Вот хорошо, что вы затронули эту тему. А, у меня была такая история, когда мне сказала женщина, э, так и сказала, вот точно как вы, э, легко, конечно, вам, Ирина, говорить, вы психолог, э, вам ну, какой-то такой смысл был, что, ну, или лишь бы денег заработать, вот я не помню дословно, но она и продолжила, что, а если у человека нет денег? Угу. И на что я ей также ответила, что я понимаю вас, э, вот такие ну, ваши, да, э, мысли домыслы но я изменила свою жизнь когда я прочла просто одну книгу за 10 гривен это был 2000 но ну, это меньше чем 1 доллар э, на тот момент она стоила. 2008-2009 год. И я изменила свою жизнь. Я смогла, я поняла, что для меня надо. Понятное дело, хотя я знаю, что эту книгу прочли миллионы людей, но, как говорят, учитель приходит, когда ученик готов. И у меня была полная готовность. Уже я готова была что-то читать, слышать, что-то менять в своей жизни. И ну, я прям начала это делать с таким огромным удовольствием, с желанием находить что-то в себе, вот, выискивать, почему что так происходит, искать причины mm -hmm. в себе, и так вот я раскапывалась каждый день, мне было очень интересно это, и я изменила свою жизнь уже через год, ну, во-первых, я сразу почувствовала огромные изменения в отношениях, потому что мои дни стали проходить без стресса. Если до этого э, мы постоянно ссорились, и я была в стрессе, то я потом э, перестала пребывать в стрессе, и уже через год э, совместной жизни с мужем моим он э, мне свалял первое изделие из шерсти, пальто. Я говорю, для меня это такая гордость, для меня это так приятно, что я действительно увидела свои результаты, работы на моем сайте я разместила он за где-то за два года мне сделал 8 изделий шерсти просто потому что мы перестали руга хотя казалось бы наши отношения уже были на грани развода еще бы чуть-чуть и ну я бы рассталась с этим мужчиной и не узнала бы какие у него есть способности таланты потом вот благодаря себя новой я стала открывать такие какие-то чакры, я не знаю, творчество в своем мужчине, поэтому угу. все возможно. Ирина, а когда свою книгу написали? Свою книгу я написала в прошлом году, я ее издала, я ее писала я ее писала 9 месяцев, вот она у меня родилась на свет, так ровно через девять месяцев, так интересно получилось. Начала, получается, в 2017-м, и в 2018-м почти сразу я ее издала. Угу. Ну, вы поделитесь знаниями из этой книги на нашей площадке? А, в смысле, сейчас, да, как бы, про что? Нет, я, вообще, на нашей площадке, в вашем курсе, который будет... А, ну, конечно, курсе. конечно, я поделюсь, естественно. И про а это о чем буду. вообще будет курс, Ирина? А, курс, будет, курс будет о том, как, я бы сказала... Как создать взаимопонимание? Я расскажу о важном понятии вообще, почему мы ссоримся. Этому тоже я уделю внимание. Это такой, я бы сказала, очень важный момент. Не потому, что мы разные, и я этому уделю время. И расскажу, как, что нужно сделать для того, чтобы эти ссоры ушли с нашей жизни, расскажу, как, как полюбить себя, потому что это огромная такая тоже, как сказать, причина в том, что причина наших тоже ссор, когда мы больше зациклены на ком-то и мы. Требовательнее становимся, когда мы забываем про себя. Этот курс о том, как научиться уважать друг друга, как гармонизировать свои отношения со своими родными людьми, не только uh -huh. со своей половинкой, со своими детьми, со своими родителями. Этот курс про то, как можно жить со своими близкими людьми и получать удовольствие и ценить отношения, близкие отношения. Uh -huh. А на сколько занятий а, рассчитан курс? А, курс получается на восемь занятий. Угу. Какие-то домашние задания будут, то есть чтобы, может быть, даже интерактивы какие-то? А, домашние задания будут, они будут, я не буду загружать слишком домашними заданиями, потому что я понимаю, что чем больше дашь, тем меньше сделают, но они будут, да. Угу. Домашние задания будут. Но у меня остался только крайний вопрос, Ирин. Когда дата первого занятия? Мы с вами определимся, когда будет дата. Это будет на следующей неделе. И мы с вами согласуем график, и все узнают, когда дата будет. Хорошо. Ирин, я выражаю вам огромную благодарность, потому что с вами безумно интересно беседовать. И вот история жизни, опять-таки, похожая на Санту-Барбару. Да, и да. модно говорить о том, что есть люди, которые сделали себя сами. Вы реально self-made woman. Я выражаю еще раз вам огромную благодарность. Спасибо, что уделили время и эти 30 минут провели вместе с нами. И вам спасибо большое. И вам спасибо большое. И до встречи на нашем курсе. Друзья, ну а вы следите за обновлениями на нашем канале в Телеграме. И если вам понравилось это интервью, то вот здесь вот внизу вы можете поставить лайк. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, вы также можете их оставлять. Ну и, конечно же, если вы еще не подписаны на наш канал, сделайте это обязательно. Всего вам самого доброго, друзья. До встречи и до свидания. До свидания.